Привет, ребята и добро пожаловать на наш канал. И мы сегодня покажем вам как сделать слайм без тетрабората. Мы попробуем сделать загуститель своими руками. И вместо него мы используем хозяйское мыло. И если вам интересно, тогда оставайтесь с нами. И конечно прежде чем мы начнем, подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Потому что мы хотим набрать 10 тысяч подписчиков до нового года, вам уже это известно И если вы подпишетесь на наш канал, вы очень сильно нам поможете Достичь цели набрать 10 тысяч подписчиков до, до нового, нового года. года Для этого слайма без тетрабората нам понадобится Две тарелочки А также хозяйское мыло, которое стоит недорого Вот такое мы купили, его хватит очень надолго Хозяйское мыло мы должны накрошить вот эту маленькую мисочку. Теперь ложечкой мы его размешаем. И пока здесь мыло по чуть-чуть растворяется, мы добавим клей в другую тарелочку. У нас вот такой клей офис и мы попробуем его совместить с вот этим загустителем. Наливай. Мы по этому рецептику слайм делаем впервые. И поэтому мы не очень уверены, что у нас загустится слайм. Для окрашивания мы взяли вот такие краски для рисования. Это гуашь. Алина, выбери пожалуйста цвет. Какой бы ты хотела слаймик? Голубой. Хорошо, давай попробуем, вот такой. Мне кажется, этот цвет очень светлый. Давай добавим еще краски. Давай. Вот этот цвет мне больше нравится. Теперь мы добавим загуститель ложечки. Будем смотреть, что у нас получается. Сразу видно, что он начинает загущаться. Добавим еще одну ложечку. На, Алинка, размешивай. Видите, он начинает сворачиваться. Удивительно. Рецепт работает, ребята. Но надо еще добавить, да? Да. Давай. Нам уже становится приятно, интересно. Давай добавим еще две лорочки. У нас такой, видите, густой загуститель получился. Но ничего, его можно использовать несколько раз. Давай, чтобы мы долго не ждали, добавим три ложечки загустителя. Давай. Только смотрите, чтобы не попадались кусочки мыла. Это должен быть только раствор. Две. Три видите, ребята, как она работает? Это же химия. Еще надо добавить одну ложечку загустителя. Я тоже так думаю, потому что он еще клеится. Видите, как он клеится в, таре... в тарелочке? Давай. Одну ложечку. Мы, конечно, ребята, очень рады этому, что у нас получается слайм голубенький. Он загустел с помощью хозяйственного мыла. Этот простой и очень хороший рецептик мы взяли с интернета. И мы хотим вам его вот показать. Видите, какой он загустел? Теперь можно его взять в руки. Ура! Он у нас получился. Держи, Алина, она уже не может выдержать. Вот так Вау! Он кликает достаточно хорошо и хрустит как ты считаешь он отличается от слайма того что сделан с помощью захрустителя нет разве что чуть-чуть а чем он отличается он лучше хрустит Да, хрустит он хорошо. Тянется тоже отлично. Ребята, мы советуем вам попробовать вот такой рецепт слайма. Не надо искать тетрабората. Хозяйственное мыло мы думаем, что есть везде. Отличный мягенький слаймик. И даже не скажут, что он сделан без тетрабората. Давай попробуем, прыгает он или нет. Надо сделать шарик. Но не сильно и с нами прыгал сильнее, да? Да Я хочу его украсить блестками Держи Перемешиваю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 Мы их вытянули. Ну что, попробуем смешать? Да. Вау. У меня радужный. У меня вот такой розовый получается. Очень красиво. Да, у меня получился такой вот цвет. У тебя не очень, у меня вот такой розовый получился. Мне очень нравится вот этот цвет. А у мамы получается коричневый. Да, вот эти все цвета получится вот такой кофейный цвет. Цвет капучино какого-то, наверное. У меня вот такой светло-розненький. Розненький, Малинки, нежный. Так, смешали. Теперь будем делать баттер слайм.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 -слайм. После пины наш будущий баттерслайм стал помягче. Но еще и совсем не тот, что хотелось бы. Попробуем добавить еще воды и шампуня.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 Мы советуем попробовать такой Баттер Слайм обязательно. Кто будет делать, напишите в комментариях, получился у вас такой же или нет. Ребята, это мега крутой слайм. Я очень рада. И я рада, что он получился вот такой красивый у нас. Друзья, и мы сегодня не зря одеты в сером цвете. Потому что мы будем делать серебряный металлический слайм. И прежде чем мы начнем... Подпишитесь, подпишитесь на, на этот канал И нажмите на колокольчик Потому что мы с вами очень хотим набрать 10 тысяч подписчиков До конца этого года И если вы нам поможете И подпишитесь Мы будем вам Очень при очень благодарны, благодарны. Итак, начнем быстрее Начинаем Итак, чтобы сделать металлический серебряный слайм Нам понадобится Пенка для бритья. Обязательно клей. Мы взяли офис. 200 мл и 100 мл. Загуститель тетраборат натрия. Перламутровый серебряный лак. У нас есть три штучки. Вот такой он. Мы будем закрашивать слайм вот этими лаками. Но это еще не все, ребята. У нас есть серебрянка. Вот такая пудра. Мы будем продавать цвет с помощью серебрянки вот этой. А также мы добавим блесточки, чтобы наш слаймик блестел. Заливаем клей сначала. Второе, что мы будем добавлять, это, конечно же, пенка. Пенку мы встряхиваем. Теперь можно добавить. Перемешиваем. Ребята, мы забыли сказать, что можно добавить еще сюда шампунь. Шампунь для того, чтобы с вами хрустел. А еще можно добавить крем для рук, конечно, для того, чтобы слаймик был мягенький. Добавляем понемножку тетрабората натрия. Мы так на глаз добавили, но я думаю, что достаточно. Немножко слаймик загустел, хорошенько его надо перемешать. Добавим еще тетрабората натрия, примерно 2 чайные лорочки. По ходу, ребята, надо смотреть. Если он не загустил, значит добавлять еще немножко тетрабората натрия. Главное, не переборщить, чтобы он не слишком загустил. Наш слаймик загущается, видите? Но при том всем он еще очень липнет к тарелочке. Добавляем еще тетрабората натрия. Добавили чайную ложечку тетрабората, примерно. Наш сламик получается не сильно большой, но нам с алинкой хватит. Я вижу, что уже сламик отлипает от стенок. Да, значит потихоньку. Он загущается. Да, сойдет... сейчас мы его возьмем в руки. Давай попробуем. Да, он еще немножко липнет. Можно добавить еще тетрабората. Чуть-чуть буквально. Добавляем чуть-чуть барата, чтобы он же наверняка не лип к рукам. Сейчас он уже, наверное, Хорошенько загустел, и можно будет рискнуть взять его в ручки. Можешь брать руками. Загустел? Да. Как ты думаешь, крем надо добавлять и шампунь? Думаю, да. Я тоже думаю, лишним не будет. Я сейчас принесу шампунь и крем для рук. А ты пока перемешивай. Друзья, можно и не добавлять, но мы добавим шампуньки немножечко. Обычного, любого, желательно густого. Для того, чтобы он хрустел. И сразу же туда добавим немножко крема для рук. Теперь с твоего разрешения можно я возьму и помню немножко. Сразу начал хрустеть, как лягушка квакает. Видите ребята, крем для рук его немножко окрасил в желтый цвет, придал ему желтизны. Он был беленький, а стал немножко с желтым оттенком. Но ну, мы надеемся, мы исправим с помощью вот этих наших красителей. Так, принесла пасту зубную? Да. Думаешь, надо добавлять, да? Угу. Давай, открывай. Чуть-чуть выдави сюда, пожалуйста, чуть-чуть. Достаточно? Угу. Попробуем. Я думаю, еще надо паста. Добавляй. О, это же много. О, да, он же помягче стал. А то он такой был твердый, ребята, что мне уже руки болят его вымешивать. А мы любим такой мягенький слаймик, приятненький. Не, сейчас уже получше, конечно. Но крем для рук придал ему желтизны. Вот какой хороший стал. Вот такой классный стал. Потрогай его, Алина, потрогай, он обалденный. Потрогай, да. потрогай его. Он и цвет такой красивый сейчас, мне нравится. Даже неохота его менять, но надо будет. На, подержи его, подержи. В кучку. Он и хрустит хорошо. Да, это шампунька помогла. Ну что, окрашиваем? Да. Думаю, что, наверное, в первую очередь мы добавим вот этот вот лак. Начнем с большого. Ты согласна? Да. Так, я добавляю. Сейчас у меня руки покрасятся, конечно. Вот так вот, смотрите, как классно. Видите, какой цвет. Если бы такой цвет получился, было бы замечательно. Ну вот, мы почти всю баночку использовали. Теперь мы будем, конечно, перемешивать не руками, а ложечкой сначала, потому что мы украсим все руки. Ой, липнет к ложечке лак. Руками страшно брать пока что. Запах, конечно, это минус. Давай не будем ждать, добавим еще лака. Снова мы даем весь лак. Да, давай добавим весь. Пожалуйста, закрывай, а я перемешиваю дальше. Вот этот цвет красивый, ребята. Видите, какой классный. Перемешиваем. Я считаю, что сегодня маникюра у меня уже не будет. Знаешь почему? Потому что весь лак вот этот покроет мой маникюрчик. И он будет серо-буро-малиновый. Я перемешиваю. Немножко уже он блестит, но он еще не серый, но блестящий уже вот такой. Похож на наш пути-слайм, который мы делали по цвету. Добавляю еще третий лак, которым есть блесточки. А этот просто блестящий лак, серенький. Он уже не перламутровый был. Вот. И опять же перемешиваем. Друзья, я уже не знаю, какой у нас цвет получится. Конечно, хотелось бы металлический серебристый цвет. Перемешиваю. Ну что вы скажете, поменялся он или нет? Я считаю, что очень мало. Мы добавили три лака. Но еще у нас есть блесточки. Но мы их дадим в самом конце. Так, добавляю серебрянку. Ой, страшно. Потому что она сейчас все покрасит, наверное. Вот такая вот серебряночка у нас. Ой, мне уже руки все. Да, это пудра. Будь готова. Осторожненько. Ой-ой-ой, не знаю. Он какой-то просто серый цвет, ребята. Сейчас мы посмотрим, что из этого у нас получится. Как мукой посыпала. Фу! Серебрянка у нас попылилась вверх. Ой! Так. Это мы так экспериментируем. И очень интересно. Я думаю, что надо, пока еще у меня руки вот здесь серебрянки, я добавлю вот этот весь пакетик сюда. Почти весь. Я за одним разом пополю и сразу его весь высыплю. Вот так вот. Это, наверное, друзья, пакетик был прозрачный, нет? Нет. Видите, какие у меня руки стали? Ложечкой перемешиваем. Что у нас такое происходит? Алин, как тебе такой слайм? Красиво получается. Посмотрим в конце. Интересно получается, да? Такая серебрянка, ребята, продается недорого. Я думаю, что почти в каждом магазине для строительства вы найдете ее. Но тут его еще много есть. Конечно, можно и перемешивать и перемешивать. Он, конечно, очень хорошо блестит. Мне кажется, можно было обойтись даже без лаков. Пока я здесь вымешиваю, у нас так пылится. Вот Ва! такой красивый цвет получается. Красивый. Серебристый, металлический. Ни один лак, друзья, не сделает такого красивого слаймика. Я возьму его в две руки. Вот. Вот такой цвет. Сламика крашивать с ребенкой можно. Я думаю, что руки от нее, конечно, отмоются. Маникюру, наверное, не повезло сегодня. Но... Красота главнее всего. Вот такой красивый цвет. Я теперь посмотрю, он уже руки и не окрашивает. Можешь взять в руки, пожалуйста. Давай его, о, попробуем, что с него получится. Тяни, тяни, тяни к себе. Он очень красивый получился. Класс, руки не закрасились. Это супер мега слайм И мы очень рады, что он у нас получился Вот таким, как мы его хотели сделать Металлическим, серебряным И он заслуживает лайка Давай еще добавим в него блесточек, блесточек. Добавляй, добавляй все понемножку чуть-чуть так насыпь ой-ой-ой-ой забирай ручку да. вот какая красота ребята Перемешиваю его. Ребята, это мега крутой слам. Я очень рада. И я рада, что он получился вот такой красивый у нас. Давай его растянем. Давай попробуем. Вот такой он тянется в пленочку. Хорошо хрустит. А еще он красивого цвета. И в этом видео мы попробуем сделать пути слайм! Рецепт мы взяли из интернета. И так как мы делаем его впервые, мы не знаем точно, получится ли у нас. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик, потому что у нас есть задача набрать 10 тысяч подписчиков до, до нового, нового года. года. И если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно нам поможете достичь цели 10 тысяч подписчиков до нового года. Подпишитесь, друзья. Я уже не дождусь попробовать. Ого, вот это волнение. Для того, чтобы приготовить путь и слайм, нужен тетраборат натрия, которого надо развести с водой 1 к 4. Вот мы развели, а теперь добавляем ПВА. Клей ПВА у нас был прозрачный. А теперь вилочкой собираем. Пускай с него весь растворчик стечет. Он Также он должен прыгать. Он также отрывается и приклеивается как оригинальный. И он очень мягенький. Если он у вас получается не очень мягкий, его можно размягчить с помощью водички но надо обязательно взять тепленькую с помощью воды он становится более эластичным а теперь мы его окрасим с помощью лака для ногтей мы выбрали вот такой цвет и мы надеемся, что он у нас будет бронзовым. Один недостаток только в том, что лак пахнет сильно. Понемножку он становится перламутровым. Если цвета мало, можно еще добавить лаком. Если хотите, можно добавить другого цвета. Это уже по желанию. Мы добавим еще немножко лака. мы использовали почти всю баночку. Цвет получился вот такой. Бронзовый, перламутровый. А вам нравится? Напишите в комментариях. Модельный путь и слайм. Вау! <смех> О, давай я сделаю... А теперь как мне руки отлепить? У меня для тебя вот такой сюрприз. А, -а, -а. а что это? А ты не знаешь, что с этим можно сделать? Нет. А с этим можно сделать... Можно на голову одеть. <смех> можно сделать... САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЛАЙМ! Ух ты! Ты бы хотела? Конечно! Я же люблю слаймики! Тогда у меня для тебя есть сюрприз! Интересненько! Сейчас я покажу! А сюрприз-то вот такой тяжеленький! Ух ты! А что там? А здесь куча всего! Давай я тебе одно покажу, а ты угадаешь, что это. Вот такое вот, вот, вот. Это клей? Да, это клей, но это не весь клей. У нас еще много клея, много пены, много всего. Вот это еще клей. Ого, на молоко похоже. Нет, это не молочко, а. это клей. Это мы сегодня с тобой... Сделаем огромный слайм По руках? Да! Итак Начнем! Вот что у нас для этого есть Клей ПВА 5 литров У нас есть пенка Разного типа 4 баночки У нас есть перчаточки Я взяла на всякий случай У нас есть барат натрия 5 бутылочек также у нас есть красители и у нас есть шампунь который мы будем применять а у нас еще есть крем для рук для того чтобы ручки были мягенькие в перчаточках. Yeah. давай быстрее начнем давай процедура такая у меня, у меня, а маленький... у меня какие перчатки длинные у меня анималенькие как раз для меня. Итак, самое время, время подписаться на канал. Наше видео выходит регулярно в среду и субботу. А мы приступаем. Алинка будет мне помогать. Подожди, давай, давай потихонечку. Открываем. О, клей, он тяжелый. Давай в банку. Э -э -э Ой, держись. я держи вот так. И, -и, -и круто. Так, вот там же боем. Ты можешь сама? Да. Держи. Смотри. Ого, уже здесь вот так много. Ой, я уже вс за мной бутылочку где плечик там вот там без плечи там все пакетик ой вот там ниже пакетик принесли вот. будем выбрасывать так а теперь теперь вот большую это... баночку да. для этого супер слайма надо будет 5 литров клея да он будет очень большой и наверное Получится хорошеньким. Да. Так, сейчас я вылью. Подожди. <свеч> Может вес не будем добавлять? Давай вес. <свеч> Интересно, получится у нас слайд или нет? Посмотрим в конце, друзья. Да. Что из этого получится? <свеч> так. Ну, почти, что мы его выжили уже с этого ведерчика. Закрываем, убираем. Теперь что мы добавляем? Пинку! Вот. Добавляем пину. Берем одну бутылочку, вот. вторую. И что мы делаем? Вот так вот, как обычно. Так и трясем. Трясем тщательно. Трясем пену, чтобы она хорошо пенилась туда а Давай, пробуем вот Я не знаю, открывай На тебе, хочешь мою Давай да. Подожди, подожди, перчатки поправь Окей. И добавляем пену Да Все, пойдем Попробуем Ой. Надо будет добавить, наверное, три 3... Три баночки точно Ой, ой! Она какая-то робленькая! Это казочки! Какая у меня Одна баночка заканчивается! Вторая баночка! Мы добавили две банки пенки. Давай добавим еще вот эту, вот беленькую. Хорошо? Давай. Третью, а там посмотрим. Может, четвертую не надо будет. Можно я вот сейчас, сейчас. Пострясу, у меня уже рука болит. О. Да, сложно это стрясти. Вот, это сойдет легче. да? Добавляй ее, добавляй. горку такую сделай. Ой, ребятки, сделаем сделаю замок. Тортик. Давай-давай. Да. Много пенки. Она уже заканчивается. Да, третья баночка уже заканчивается. Может, наверное, хватит этой Да. Может, сейчас... Ай! Нам, наверное, надо а Мы будем это все перемешивать. Вот этими вот ручками. Да. Мы по этому перчатку. Так, мы добавили три баночки пенки. Сейчас? Мы их выбрасываем. А, а теперь сейчас? я пере перемешаю. Да. А потом после этого мы будем добавлять шампунь, крем и цвет. Я сюда будет хорошо. Добавлять. О, она похожа на крем. Да. Это, это не крем. Скоро уже будем давать третий ингредиент. Ух ты. Вы видите, ребята, какой классный? Подай мне, пожалуйста, шампунь. Вот. Да, открывай его. Так, баночку шампуня мы добавим. Ты покаль ⁇ я буду перемешивать. О, как она сразу пахнет хорошо. Да, у нас будет ароматный. Да. Все, достаточно. Да. Выбрасывай его в пакетик и давай открывай аккуратненько м -м, цвета. Да. Один перчатки, нормально что те? После перчатки. Да. Нету пока ребятки таких перчаток для деток. Да. Ну мы по крайней мере не нашли. Может где-то есть, а у нас нету. Поэтому мы пользуемся такими, которые мы нашли, которые мы смогли найти. Открывай, пожалуйста. Мы опять брали э, пищевые красители. И вот мы хотим их тоже применить. Они нам понравились, они были яркими. Ну, Какой-то вишневый цвет. Какой ты цвет выбрала? Малинку? Да. Давай дальше. Надо много цвета этого, чтобы этот цвет был ярким. Нам понравились пищевые красители. Они, правда, руки красят, но слами получаются очень яркие. Да. Поэтому мы берем эти проверенные. Это прям суфле. Смотрите, какая красота. Ага. Смотри, как красиво. Ага. Он, наверное, будет розовым. Масса такая большая, красивая. Вот такой бы был слайм, был бы хороший, правда? Да. Если вам нравится такой цвет, ставьте лайки. Алинка, давай ты мне поможешь и дашь мне крем для рук. Хорошо? Хорошо. Давай. Добавляй, добавляй полтюбика. Сейчас, ребятки, пришло время загустителя. Да. Очень аккуратненько. Только баночку не прокинь. Ровно держи. Да. А теперь потихоньку заливай. Так, давай. Везде по кругу я пока буду перемешивать. Пока что он не густеет. На баночка это очень мало. Давай еще. Давай, ты уже умеешь открывать. Давай аккуратненько открывай. Я буду двумя руками перемешивать. Он понемножку загущается, ребята. Вот такой. Давай мы с тобой перчатки уже снимем. Давай. Давай. И попробуем без перчаток. Давай снимаем. Без перчаток же будет легче. Но у нас, наверное, будут красные руки. Да. Так, я считаю, подвинься немножко, что надо еще добавить тетрапарата. Он немножко липнет еще к рукам. Да, давай. Хоть, хоть, хоть. Так, ну что? Ну, уже лучше. Но еще немножко липнет. Он еще липнет, Алина. Наверное, Можно... надо еще добавить. Давай. Давай, добавь. У нас еще есть две баночки. И грязные ручки. Да. Давай, быстрее. Ой, ой. Да. Добавь по баночке, мы это сейчас посмотрим. 2? Нет, половинку. Сейчас он должен уже не прилипать к рукам. О. Вот, подожди, а, ей уже. уже не терпешь. Вот мы его замешиваем. Замесив... Вот такой у нас слезняк. Ой. Лизунчик. лизунчик, лизунчик, вот он, лизунчик. слайм, ребята, удался, да. давай, давай Ой. мы его на стол положим, давай, и покажем ребяткам, какая у нас сила большая выросла в этом тазике, а -а -а. давай вот это берем, Держи. он такой огромный, а -а -а. Да, ребята, вот он такой наш слайм Мы довольны, что у нас получился! получился Вот такой большой Огромный Аж руки болят Давай, ну, давай, крутим. Голбасой Он удирает, держи <соценно> Немножко добавим шампуньки да. он был бы помягче, малыш Смотри, как я делаю массаж. О, да, я тоже так Давай вот так вот его растянем по столу. А -а -а. Месим тесто. А -а -а. Слизняк. Вот он. А -а -а. Тяжелый. А -а -а. Осторожно, а то на голову упадет. А -а -а. Он такой яркий, прикольный. Да, у нас получился малиновый слаймик. Я живой. Его, его uh -huh Тяни его. Тяни его туда. Тяни. Залипуха какая-то. Все. Он тяжелый. Сможешь вытащить ручки? Нет. Серьезно? Серьезно? Смотри, как. Сделай метр. Сделай Потаскиваем ручку. Так, ты сейчас... Отк... Отлипайся, отлипайся. Давай, вот так сделай ручку. Это не сильно мне, давай, сделаем. Так, так, так, так. в принципе у меня не получилось. Но, у тебя получилось. Достаточно. Ты поднять? Да. Спасибо, что вы смотрите нас. Если видео вам понравилось... Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно нам поможете. И мы будем вам очень благодарны. С вами были Алина и моя мама. И вы были на канале Эллин Стар. Всем спасибо за просмотр. Мы всех сильно любим, любим. и всем